Новолуние – это шанс? По большому счету, каждое новолуние – это большой шанс открытия благоприятных событий и свершений. Почему большинство людей не используют такую полезную для себя возможность? Скорее всего, от не знание или лености. Давайте активизируем этот благоприятный процесс в себе. Для лучшей мотивации – Перечислим ряд важнейших плюсов, почему имеет смысл обратить свое внимание на каждое новолуние. Об этом даже помнить не надо. Посмотрел в небо, о нет луны, значит есть шанс сотворить нечто невероятное в своей жизни. И такой шанс у нас бывает каждый месяц чтобы развить в себе качество сбалансированности с окружающим миром. Новолуние пропускать нежелательно. Во-первых, выполняя внутреннюю работу в новолуние, мы развиваем свое творческое начало, выводя понемногу из подсознания все нужное для себя. Там запасы невероятные. Поверьте себе, надо было учесть, что в дни новолуния энергии очень мало, и не стоит думать, что можно вот так просто раскрутить желаемое. Это вовсе не тот вариант. Здесь нужна внутренняя работа, тонкая, нежная и чистая, в первую очередь. Это работа с подсознанием, и это наша собственная женская энергия, и материнское начало, это ночь. Она первична в сотворении всего в мироздании. Поэтому второе, для эффективного творчества необходимо максимально расслабиться, чтобы изначально осознанно войти в глубину себя и там обрести еще более глубокий релакс. Не путайте отдых и расслабление. Первое касается преимущественно физического тела. Это также необходимо, однако в состоянии релакса получают отдых наши тонкие тела. Приходит в равновесие чувства, мысли и такое состояние приносит оздоровление всей биосистеме. Вспомните из жизни многих стариков, которые активно занимались лишь физическим телом, всегда держали себя под контролем так и не научились расслаблению. К завершению земного пути зачастую их органы работали нормально, а сознание теряло свою работоспособность. Поэтому очень важно использовать в новолунии этот второй фактор – расслабление. Третье – любое начало определяет то, что мы получим в конце Показатели начала цикла можно сравнить с направлением и силой ветра. Эти показатели из цикла в цикл меняются, и каждая из них уникальна. Чтобы поймать ветер, стихия очень подвижна и работать с ней нелегко. Надо, погрузившись вовнутрь себя, по возможности максимально расслабиться. Войти в резонанс с миром, его внутренней энергетикой. Это может быть, скорее всего, ментально-чувственное состояние, соответствующее смыслу новолуниям внутреннее сопереживание энергетического единства, а проще говоря, ощущение любви и единения с миром, землей, родными и близкими. Ведь именно в этом заключается смысл эволюции нашей души здесь, как бы мы все не различались. Четвертое. Почему актуально и легко пойдет единение в новолуние? Соединены Инь и Ян начало всего, и оно автоматически присутствует внутри нас. Это не сидение перед зеркалом и поиск будущего супруга. Гармоничная встреча может состояться только на волне единения душ, и это также хорошо идет в состоянии единения со всем сущим, тогда и притянется. Тот именно нужный душе-фантом, который где-то в глубине себя вы смутно увидите и активизируете, направив свой импульс любви. Здесь возраст не имеет значения. Так может прийти в вашу жизнь нужный душе человек. Вовсе не факт, что в данный месяц такое случится. Но повторные или повторные те же намерения сделают свое дело. Вы верите? Поэкспериментируйте. Это хорошая творческая работа. Вы насладитесь ею. Небольшая ремарка. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее захватывающее душу видео. Они ждут вас. Досмотрите до конца. Мы расскажем полезное о нынешнем новолунии, очень нелегком. Пятое. Чтобы необходимый божественный замысел свершился, нужна внутренняя чистота. Ставьте свои личные цели, чтобы они были в унисон с благом для всех. Ваш замысел не должен исходить из эго, а идти из глубины души. Это должен быть сильный и чистый импульс, изнутри вашей сути, которая жаждет очистить все наслоения и такое намерение непременно реализуется. Мы все добровольные участники божественного сценария, разворачивающегося сейчас в особых условиях нашего мира. Мы свободны в своем выборе, но ограничены дуальностью восприятия и это создает условия для обретения нового опыта творения. Не упускайте такой шанс. Это может быть любая сфера жизни, которая актуальна для вас. Вершина осознания, наше преображение, трансформация эго, иллюзии, которая разделяет от всего и всея. Потому первый лунный день называют символом «жертвенности». В новолунии Солнце и Луна в соединении, и в это время внутри нас может проявляться одна из причин нашего очень сокровенного из прошлого, что послужило порывом к нынешнему рождению. Возможно, вы автоматически почувствуете гармонию и благодать, либо доминирование некого одного из принципов в другом, но всегда это только пробуждение причины, возможно, и свернутые внутри проблемы. Это и намерение, порыв. Пробуйте и слушайте себя. Так можно почувствовать то, что необходимо преобразовать и заявить о таком намерении. Зодиак, не разомкнутый круг, причина начала кроется в его конце, и в новолуние рождается импульс услышав которые, можно многое преобразить в своей жизни. Вспомните слова Козьмы Пруткова. Что важнее, солнце или месяц? Его ответ известен. Месяц, поскольку он светит, когда темно, а солнце, когда и так светло. И в этом, казалось бы, смешном ответе есть доля истины. Наш мир главным образом живет проявленными янскими мужскими энергиями. В то же время инское у нас неотделимо от янского. Оно притворяет его, поскольку первично. Иначе говоря, внешнее зарождается в глубине и только потом проявляется. Лунный цикл – это ключ к пониманию своей персоны. И вечерами в такие значимые фазы Луны, как новолуние и полнолуние, мы можем соответственной ситуацией поиграть внутри себя как дети и одновременно выполнить полезную работу для пробуждения своей души, что чрезвычайно значимо в настоящее время огромных перемен на Земле. Новолуния происходят в разных точках зодиака. С разными планетарными условиями и учесть все детали невозможно. Нынешнее новолуние будет ночью с 4 на 5 ноября в мистическом знаке Скорпион. Так что разумная и красивая мистика вполне уместна. И более того, пойдет на ура! Это именно то, что необходимо каждому планетарные аспекты не очень привлекательны, мягко говоря. Взгляните на космограмму нынешнего новолуния. Мы отметили рамками напряженное взаимодействие планет. Их достаточно. Потому берегите себя, не порывайтесь доказывать нечто свое, потерпите. Да и любые активные действия пока не уместны. Солнце и Луна в Скорпионе в оппозиции Урану, революционной планете, с которой шутить опасно, отвечающей за расширение сознания. Так что будьте благоразумны, погружайтесь в себя, а если не получается, пойте мантры, читайте молитвы, слушайте приятную божественную музыку, разговаривайте с Богом внутри себя, благодарите и посылайте Ему любовь то есть посылайте любовь своей божественной составляющей, только она истинна. У каждого есть выбор, как провести эти дни. Первый лунный день – включение сознания, начало осознания, выбора на новом витке своей эволюции. В первый лунный день луна не видна, но это не означает ее слабость. Это сконцентрированное восприятие мира через себя, непосредственное проецирование своей внутренней природы, прошлого опыта, сознания. Хорошо учиться расширять свое восприятие и видеть резонанс между собой и внешним миром, искать причинно-следственные связи происходящего, чтобы эффективно корректировать свои представления о мире и себе. Приятного путешествия на пути к себе! Будьте с нами!